всех приветствую в данном видео вам расскажу и покажу как можно сделать вот такие откосы винтом они я их называю кривые откосы человек или заказчик захотел сделать что-то оригинальное не хотел он делать арки поэтому спросил что можно сделать с этими откосами откосы широкие большие то есть проемы большие, поэтому предложили такой вариант сделать. Вот как смотрятся откосы на маленьких дверях, ну или про маленьком проеме. Да видно, что они, во-первых, по диагонали излом идет, и еще излом идет сверху вниз, на нет. То есть сверху 10 сантиметров выступ угла. А снизу сходится на нет, для того, чтобы плинтус ровно там стал. Когда будут обходить проем, чтобы плинтус был ровно. В этом видео будет показан весь процесс, кроме покраски. Этот откос мы подготовили под окраску. Для начала нам необходимо приклеить уголки по уровню. Ровно клеим уголки по периметру с одной и с другой стороны. Далее натягиваем струны. Снизу закручиваем в точке, где нам нужно. У нас это 20 см, 23, по-моему. И сверху отступаем сбоку 10 см. 10 сантиметров снизу также 10 сантиметров но с другого с другой стороны отмечаем перемычка здесь она из гипсокартона добавлена чуть-чуть пониже опустили работники поэтому выпиливаем отверстие чтобы достать до бетонной перемычки. Вот, где-то сантиметров 10-12. Сверлим бур на 6 перфоратором. Берем струны. Струна единичка. Обычная стальная проволока. Катанка. По-моему, это проволока для связки армопояса и арматуры. Закручиваем шуруп по бетону или шуруп-нагель. Закручиваем, ну в смысле наживляем, на всю глубину не закручиваем. Потому что потом будем этим же болтом натягивать струну. Вот снизу закрутили и шурупом по бетону натянули струну. Щеткой вручную дотягиваем до нужного звука по струне, чтобы не перетянуть, аккуратно, чтобы она не порвалась и там глаз не попала, то есть аккуратно нужно, вручную лучше ориентироваться по натяжению точно так же, сейчас по горизонтали мы вкрутили ровно по лазеру то есть горизонт у нас ровно, но по диагонали то есть с одной стороны 10 сантиметров и с другой стороны 10 сантиметров и перехлест будет по струнам забиваем пластиковый дюбель и в него вкручиваем болты, которые у нас уже участвовали на видео мы по ним заливали стяжку по струнам Ключ на 13, закручиваем в пластик, стена газосиликатный блок, поэтому в ней ничего не держится, Держится только пластиковые дюбеля. Болт удобно использовать, предварительно в нем чуть, -чуть ниже шляпки просверленные отверстия поперек болта для протяжки проволоки. По мере того как болт закручивается в дюбель, струна натягивается. Удобно еще в том плане, что этим же болтом можно регулировать расстояние между двумя струнами. То есть вертикальная струна и вот эту, которую сейчас мы натягиваем, ею вот ключом рожковым. Удобно регулировать, чтобы дотронулась струна. Короче, чтобы две струны дотронулись друг друг до друга, чтобы у нас не было зазора и смещения, чтобы не было. Теперь фиксируем струны. Конечно, где тоньше слой, удобно, можно сразу под ноль гипсовую штукатурку нанести. Конечно же, обязательно все грунтуется. Ребята, я на своих видео не всегда показываю, что грунтую, но это обязательное условие. Обязательно. Каждый раз нужно грунтовать. Наносим первый слой. Штукатурка гипсовая, белорусская. Ну, можно использовать любую штукатурку гипсовую, ну или цементную, если вы делаете снаружи. Сейчас нам нужно просто накидать общий слой, общую форму и зафиксировать струн. Вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть накидываем по мере подстывания раствора. Мы добавляем по чуть-чуть конечно весь слой за один раз нереально вытянуть тянули мы не знаю дня 4 5 может быть потому что слои толстые пока просохла То сейчас вот мы накидали вот зафиксировали струны и все и оставляем сохнуть Сверху тоже, сверху сложнее в том плане, что, во-первых, горизонт, во-вторых, что там вся э, высота 10 сантиметров. Тут, если снизу по бокам только сверху 10 и идет на на 0, то сверху вся общая по пике высота 10 сантиметров. То есть от основания до края руны то есть пика этот бугорок будет 10 сантиметров. Вот просохло, теперь уже штукатурим под ноль, так сказать, в общую форму выводим. Все же этой же штукатуркой обязательно грунтуется. То есть так, нанесли штукатурку, высохло, погрунтовали, опять нанесли, высохло, погрунтовали. Тянем по струне и по уголку. Удобно, струна держится жестко, уголок стоит жестко. И тянем форму. Выводим форму. Наша цель сейчас, как скульптор. Вывести общий фон в общую форму. Вот такая общая форма. Так, все. Опять этот слой высох, где-то через неделю. Демонтировали струны, чтобы они не ржавели, потому что они из черного металла. Клеим алюминиевые уголки, вот срезали конец уголка и сейчас будем продалбливать вовнутрь, чтобы уголок сел под ноль, а сверху вот так вот и будет. Также всю такую же ситуацию сделаем и на других откосах и сверху, есть другого края. Вот снизу продолбили, сейчас по лазеру. Выставили на наскос прям в уголок лазер и по лазеру будем выводить уголок. Наносим штукатурку. И клеим уголочку уголочек нужен для того чтобы когда будем затирать чтобы у нас был уголок жесткий чтобы не выводить эту грань вот эту очень тяжело если нету основания очень тяжело выводить. Уровень прикладываем для выравнивания плоскости. Не по уровню. Не по уровню. Будут все дураки криво делают. Видно же, что криво. Вот низ у нас там выходит на ноль. Где-то сантиметр 12 от пола уже уложим пол где-то 12-10-12 сантиметров у нас остается, чтобы плинтус ровно там приклеил. Ну, конечно же, куда же без глаза? На глаз обязательно нужно посмотреть. Точно так же делаем вверх и другую сторону. Теперь тянем уже финишный слой штукатурки между уголками. патель держим ровно горизонтально. Шпаклевка акриловая. акрил курс польская. Полимерная. Так, такой момент, смотрите, что ровно, горизонтально держим шпатель, здесь ровно. Если мы поворачиваем шпатель по диагонали, то будет вот бугор посередине. А если в эту сторону поворачиваем, то яма. Поэтому только горизонтально тянуть нужно. Вот так вот, чисто вот так тянуть. И вот так все горизонтально. Все, чуть-чуть почистили, погрунтовали. Забиваем Поры все забиваем Где вот, вот, Забиваем И Высыхает потом еще один слой Вот Финишем прошли Остаются такие бугорки, но это все шлифонировалось. Будет готово под уже финишную отделку. Такой крученный. Вот так смотрится. Издалека это маленький отклик. Маленький проем, это башня. Конечно когда тени играют, смотрится интересно. Ну такая отделка конечно не для всех. кто-то может не понять заказчику понравилось так шкурим наждачка 400 круговыми движениями как обычно перетираем все слои. обязательно нужно вот этот трубчик вывести уголочек Грунтуем грунтовкой глубокого проникновения, концентрат один к трем, развели, маленьким валиком грунтуем. Так, грунтовка подсохла, подмазали вот акрилбутом, то есть вот где-то были места, сейчас вот, вот чуть-чуть подподмазывали, -чуть где были впадины, неровности какие-то, так вот чуть-чуть сделали, но это все будем зашкуривать когда все высохнет опять зашкурим вот так вот подтянули зачистили набили неровности ну где усадку дала шпаклевка ну ничего это все подтянется и все будет путем итак вот завершили подготовку это уже подготовили под покраску, будем красить безвоздушным методом, поэтому подготовили все, вот такой откос получился, один и второй поменьше. Так что смотрите в другом видео покраска покрасим и снимем как в итоге будет смотреться, когда не будет черноты вот этой вот от алюминия. Таморочек конечно много, не каждый сможет это сделать. Ну в принципе весь процесс показан интересно могут повторять могут свое улучшать что-то мы так сделали решили сделать так